Неделя иностранного студента. Уборка на территории общежития деревня Универсиады. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Арина Мухамедовична. Третьи международные фиджитал-игры позади. В минувшие выходные на специальном полигоне в Казань-экспо состоялись финальные шоу-бои в формате «Королевской битвы». Участники дисциплин CSGO и Warface сразились в новом тестовом варианте «Лазертак». По правилам «Королевской битвы» на площадке находится от 16 до 20 игроков. Оружия у них при себе нет. Его нужно найти на полигоне. Регулярная уборка территорий Казанского федерального университета является одним из основных требований в снежную зиму. На одном из таких мероприятий побывал Амир Ахтямов. Все нормально, чисто, нам нравится. В деревне универсиады Казанского федерального университета прошла уборка снега. По словам руководства общежития, в приоритете стоит безопасное и качественное передвижение студентов на его территории. «Мы организовали постоянную уборку как внутренних, так и наружных территорий деревни Универсиады. Для этого привлечена организация, которая на конкурсной основе осуществляет уборку территории деревни Универсиады более 60 человек, в том числе 30 человек на улице». На данный момент кампус полностью очищен и приведен в порядок. Важно, что сейчас здесь проживает свыше тысяч человек. Работа не прекращается ни на минуту. Для уборки задействовано несколько единиц техники. Это трактора белорусы, коммунальная техника с щетками, с отвалами. Это амкадоры, это саваторы-погрузчики. Также задействованы КАМАЗы на вывоз снега. То есть в настоящее время задействовано порядка 60 человек. На уборке внешней территории Уборка происходит в круглосуточном формате По мере выпадения снега Также после того, как снег выпал Наша компания занимается вывозом снега с территории Раз в месяц, уж точно, наверное, опрос производим Вот совсем недавно Буквально в декабре месяце у нас проходил перед началом экзаменационной сессии встреча проректора по хозяйственной деятельности Алмаз Милазыхвича со студентами и производился опрос, каким образом реагируют на устранение тех или иных ну, недостатков, тех или иных вопросов, возникающих бытового характера в, коммунальных, в коммунальной сфере. Как сообщил директор студенческого городка, любой желающий студент может оставить заявку с замечаниями на официальном сайте общежития деревни Универсиады. Амир Ахтямов Александр Кунецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете стартовала неделя Института коррекционной педагогики Российской академии образования «Детство равных возможностей». Подробнее о мероприятии узнавала наш корреспондент. 13 февраля в Институте психологии и образования Казанского Федерального университета стартовала неделя Института коррекционной педагогики Российской академии образования. Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. На заседании присутствовал Андрей Выборнов, начальник отдела высшего среднего профессионального образования и науки аппарата кабинетов министров Республики Татарстан. Разрешите от имени руководства Республики Татарстан поприветствую всех участников недели Института коррекционной педагогики в Республике, и поблагодарить директора института Татьяну Александровну Соловьеву за выбор Татарстана в качестве экспериментальной площадки для определения стратегических направлений развития в образовании, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. От лица Казанского федерального университета на мероприятии присутствовал Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям Казанского федерального университета, который отметил важность проведения подобного рода мероприятий. Это действительно очень приятно, что Казанский университет и, институт психологии и образования стал площадкой для встречи по действительно такой важной теме, теме, которая обсуждается у нас достаточно давно и обсуждается и, собственно, переходит уже в программу повышения квалификации, управленческие решения, в реальную практику наших образовательных организаций повседневно первый день в пленарном заседании были проведены научно-практические семинары, где обсудили вопросы образования детей с расстройством аутистического спектра. Первым с докладом выступил директор Института психологии и образования Айдар Калимулин, который рассказал о роли Казанского федерального университета в подготовке педагогических кадров. В условиях нехватки просто учителей, специалистов, я не буду давить на больные мозоли, все вы их прекрасно знаете, необходимо менять работу по привлечению в школы, выпускников педагогических вузов Казанского федерального университета. Детство равных возможностей будет проходить в период с 13 по 17 февраля. В ходе проведения недели Института коррекционной педагогики Российской академии образования сотрудники проведут обучающие мероприятия, изучат региональный опыт, а также посетят коррекционные образовательные учреждения. Аделина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. 13 февраля в Казанском федеральном университете стартовала неделя иностранного студента. Подробнее в своем сюжете наш корреспондент. Неделя иностранного студента в Казанском федеральном университете в этом году проходит сразу на нескольких площадках. Инициативу проведения целой серии мероприятий проявил Институт международных отношений и его соорганизаторы. Ведь для университета привлечение иностранных студентов остается важной задачей. Результаты работы высокие. По итогам международного сотрудничества в сфере образования сейчас в учебном заведении обучается более 11 тысяч иностранных студентов из 101 страны мира. Порядка 350 соглашений подписано с различными университетами. из более чем 80 стран сегодня. Я хочу сказать, что действительно задача университета – это экспансия, это расширение. Сегодня Казанский университет узнаваем в мире, во многих странах мира. Важный для нас – это отбор наиболее талантливых, наиболее амбициозных и мотивированных студентов. И такие есть в каждой стране, на самом деле. Которые могут не только закончить курс обучения, но и действительно внести важный вклад как в научную деятельность, в свою профессиональную деятельность. Может быть, даже остаться в России и сделать здесь класс, стать предпринимателями такие тоже есть. Напомним, что программа 2023 года включает в себя не только квесты и экскурсии для студентов, но и лекции профессоров различных университетов стран мира, встречи с генеральными консулами нескольких республик, уроки иностранных языков, а также презентации профильных клубов университета и даже Олимпиаду по русскому языку как иностранному. Завершится серия мероприятий праздничным концертом «Лунным Новым годом». Я думаю, что иностранным студентам Казанского федерального университета стоит пожелать достижений новых высот, развиваться не только в образовательной сфере, но еще и развиваться в научной, в творческой деятельности, найти здесь единомышленников. Раскрыть свой творческий потенциал. Я думаю, что это, наверное, мое главное пожелание всем иностранным студентам, да и всему студенчеству Казанского федерального университета. Отметим, что скоро в рамках расширения сферы взаимодействия с иностранными студентами состоится выезд в Индонезию. В Джакарте пройдет образовательная выставка, на которой будет представлен Казанский федеральный университет. Работа планируется и в других направлениях – Иран, Колумбия, Эквадор, Египет, Турция, Китай и Африка. Евгения Евдокимова, Алина Красильникова, Фарид Хитаглы, Универньюз Накануне в столице Татарстана состоялся концерт группы «Кино». Как группе удалось воссоздать голос легендарного Виктора Цоя и как его творчество продолжает жить среди молодежи, расскажет наш корреспондент Маргарита Михайлова. Легендарная группа «Кино», покорившая советскую публику 80-х, стала настоящей классикой. Накануне, впервые после воссоединения, команда посетила столицу Республики Татарстан. Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов привезли с собой целое шоу. В основу программы лег оцифрованный голос Виктора Цоя. Спустя столько лет фанаты, которые и не надеялись услышать кино вживую, смогли осуществить свою мечту. Группа кино, она у нас, собственно говоря, присутствовала уже в виде именно вот таких вот новых романтиков. Они же принесли новый стиль. Нам уже не нужно было слушать только-только «Депеш Мот или «Джой Дивижн» или группа «Кьюа». У нас появились свои кумюры. Музыканты после выступлений в других городах с удивлением отметили, что на концерт приходят не только те, кто полюбил группу в советское время. Немало у кино и юных поклонников. Объяснить это можно не только тем, что фанаты воспитывали своих детей на песнях любимой группы. Творчество кино не раз охватывало новая волна популярности – к примеру, песня «Кончится лето» стала частью тикток-мема с Томасом Шелби. Количество просмотров видео по хэштегу «Я выключаю телевизор» перевалило за 25 миллионов. Неудивительно, что только на концерт группы в Казани собралось более 10 тысяч зрителей. Эту группу я знаю с детства, потому что мой отец постоянно ну, слушал песни группы «Кино», и я вот тоже подцепил от него это, и... Можно сказать, подсел на эту группу. Никогда не видел, вот поэтому и приехал сюда, чтобы посмотреть, и увидеть, послушать, получить удовольствие. Те самые хиты, которые связывают поколения, прозвучали в Татнефть-Арене в совершенно новом формате. Каждую песню организаторы синхронизировали с кадрами реальных выступлений. В этот вечер Цой был жив не только в сердцах тысяч зрителей, но и на сцене. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Спортивно-оздоровительные выезды студентов и сотрудников Казанского федерального университета «Поезд здоровья» в самом разгаре. Какие мероприятия подготовлены для участников, расскажем в сюжете. 4 февраля в Казанском федеральном университете стартовал сезон поезда здоровья 2023 года. Каждое субботу и воскресенье студенты и преподаватели вуза в астрономической обсерватории имени Энгельгарта отвлекаются от своих забот в условиях снежной зимы и катаются на лыжах. 12 февраля в оздоровительном заезде поучаствовали Институт информационных технологий и интеллектуальных систем и Институт математики и механики имени Лобачевского. Здесь я нахожусь в первый раз, но катание мне понравилось. В принципе, можно будет приехать и во второй раз. Тут, в принципе, все оборудовано, все выдают. Палки, лыжи хорошие. Трасса ну, пригодная для катания. Департамент по молодежной политике совместно с общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта принимает активное участие в реализации оздоровительного проекта. Отправление на автобусе организовано от КСК КФ УНИКС до астрономической обсерватории. Далее по программе – катание на лыжах или прогулка по лесу, перекусы, горячий чай, а затем отправление обратно в Казань. Участниками поезда здоровья становятся как бывалые лыжники, так и ребята, которые до этого не были знакомы с полозьями для передвижения по снегу. В нынешнем сезоне запланированы 23 выезда. Участие в мероприятии может принять любой желающий студент. Узнать подробности можно в отделе организации физкультурно-массовой спортивной работы по телефону 233-72-86. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. В Казанском федеральном университете стартовало открытие совместного проекта Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан и Казанского федерального университета «Школа избирательного права». На этом все. В студии была Арина Мухаммедшина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!